Итак, всем привет, с вами снова я, Скайзеки. Сегодня мы будем проходить уже третью часть небесных приключений. Э -э называется небесное приключение, да. Так, я думаю, здесь мы поставим спампоинт, да. И пойдем дальше. Как вы помните, в той части... ух ты, в этой части у нас будет весело. Вот это мое чувство меня никогда не подведет. А вот теперь уже мне стало интересно. Что нам надо делать? Вниз проваливаться. Вот что нам надо делать. Эх. Вот мы не могли здесь не решетку поставить, а просто вот заборчик. Так было бы легче его сломать. Намного, мне кажется. Просто вот это, вот, вот это испытание я не понимаю, как его проходить все-таки. Вы, вы что, вообще обурели? Обурели, обурели, конечно. Так да потом еще скажите, что мне надо будет оттуда выбираться. Я вас вообще там удушу. Это столько решеток надо ломать. Все рукой, все рукой, бедная рука. М -м а, все окей, все окей. Не-не-не-не-не, а ты что? Ты вообще что-ли, Ашамил? Ты вообще что-ли? Что так, и а нам теперь типа надо выбираться. Что-то дзынкнуло. А, вот оно. Что... А, нет. А что это? Э, и что? Типа... Ага. Я так понял, я пойду сюда. Ух ты! И тут я понял, что меня накрыло. А, да, друзья, а тут я понял, что меня накрыло. Тут такое чувство, когда тебя... А, вот оно. Эй, нет, это не то. Ты про что? Это не то. Так, а я бы уже все спасение типа уже. Тогда до сего. А вот у меня лестница есть. что я парюсь, а? Что я вообще даже про лестницу забыл тут. Такая суматоха. Все, я думаю, шестерочку нам хватит. Че-то я всю жизнь есть хочу. Нет, не думайте. Отстань. Так. Ну это я вот это стекло сказал, типа. Эх, где там был сундук? Вот здесь сундук был. А ступеньки были здесь. Простите, я ничего не видел, ничего не видел, они стояли здесь. Я это помню, я все прекрасно помню они стояли здесь <гаданно> <гаданно> мало мало мало мне мало итак мои друзья я продолжаю здесь короче я нашел такую потайную комнату да я нашел потайную комнату вот здесь тут вот, видите она вот потайная комната я ее короче здесь нашел фиглак думал вообще отлично вот открыл э э там тоже, кстати, щетка. У там куча комнат, отлично. Кстати, мы все, мы теперь эти... как богатые мы. <звук> вот, вот это я и думал, вот об этом я и мечтал. И что? Ну ладно, давай. Мы и так богаты имя вот только меня я ой-ой-ой ты что делаешь оставься остань мне так а все во кстати да Ха -ха. Мы богаты вот видите что бывает а Поэтому я, люди, и люблю вот такие вот карты. Они, мне кажется, ну, намного веселее, чем пш, обычные. Э, там надо было прыгать, но я не люблю прыгать. Если я не люблю прыгать, что мне делать? Это я так на всякий случай возьму. Так. А. Э, и. Что еще? Я эти? А, а вот ну здесь выход спонтон на всякий случай нет ну мало ли все таки так У -у -у! О, там дракон. мы идем на смертный бой понял, это смертный бой? Автор, братиш. По дела, автор, все. Автор уже болеет за нас. Да, автор, мы тебя не предадим. Я тебе обещаю. Так. Я знаю какой уровень там все зачаровывается, но ну, думаю мне зачаровать лук хватит. Сила, нормалек. Защита. Все, друзья мои, идем на смертный бой. Думаю, мы их сделаем. Да. Он сказал, э, все-таки я за вас, типа, я вас не брошу. Мы не можем спать. Я знаю, что мы не можем спать, и что? Что вон крыса? Ч, давай, давай, давай, кто на меня? Ну что, давай, давай, давай, что? Еще, еще, давай, давай. Не, я боюсь. Э, я тебе те разрешал войти. Я тебе, вот ты скажи мне, я тебе разрешал войти? Я, вот я тебе лично говорю, разрешал войти? Ты, вот сильно, сколько сколько вас, я закрывал, не врите, я закрывал. Стойте, хоронить меня еще рано, вы понимаете? Я еще молод, я еще мод. а вот вы, вам уже пора конец. Все, вы, вы на пенсию отправляетесь, вы понимаете? Все, ну вот это да. По-настоящему я теперь... Вс, вс, вс, да успокойся, я тебе сказал, ты, Псина, успокойся. Что я. Слышь, ты, Псина, ты вообще что ли ошеломел? Да, они вообще все такие, мне кажется. Все такие бешеные. <звук> да, конечно. Я хочу выразить большую благодарность тому, кто построил, как бы это вот это прохождение Я очень рад этому человеку. Я реально напишу в комментариях под этим видео, типа хороший, все отлично, типа мне ну мне реально понравилось, если честно, вот это. Если выживать, но все смерть не было, ребят. Нам пора, или это здесь, в этом бою решается либо мы, либо нас. Я, я должен их, в принципе, так сделать, потому что я, ну, крю... а они никто. Мы их сделаем. Защита два. Боты, косавы. Так. зачарую защита 1 она я боюсь ребята все-таки мы профессионалы мы их сделаем я сказал мы их дернем значит мы их ушатаем что это была наглость. Тебе капец. Нет, я боюсь туда идти. Вы посмотрите, сколько спаунеров, сколько их там. Фух. Был бы здесь динамит, было бы гораздо проще. Я, я не спорю, было бы гораздо проще. Был бы динамит. Сейчас бы я хоть кого-то здесь динамитиком так... Ра... Вау, вау, вау, вау. Пошел. Боже мой! Итак, друзья, я продолжаю. Я не знаю, насколько это будет мгновенное лечение, но да, на всякий случай выпью золотое яблочко. Ой, <свы> выпью! <свы> да, я совсем, кажись. Тю-тю. Сейчас я два яблочка. Превращу золотых. Яблочка посерединке и еще несколько яблочек, Валя. Восстановление только три секунды. А ну-ка мне, кто на меня? Блин, это мало действует она. Шли вон, шли вон, вы лысы, Особенно ты лысый. Да ё-моё, что лагает-то так, а? Шли вон лысые. Давай. О, все, мне капец. <звук> Не, ну меня здесь сидят заживо. <звук> Ребята, все, мне капец. Это капец, это юный капец. Где здесь побег? Если есть такой вариант побег, а вот он, он там вот, <смех> <смех> я надеюсь, я свалил. Так, нет. Надо как-нибудь это блокировать. Ааа, -а -а, что? Хай, помогите, помогите. Так. Так. Пошли вон отсюда, я сказал, вы лысые, лысые зомбаки, шли вон отсюда. Вот так им. Бьем лысых. Я думаю, это все-таки не один выход. Вот он, выход. Да пошли вон! Вы только посмотрите, что с моей броней. жить почти их одолел. Пошли вон, так что. Да пошли вон. до вас поконает. Ес. Валим. Валим, валим, валим. Валим, черт возьми. Это... Какой леший? Я сказала, вас всех покараю. Я вас всех за это покараю. Э! Весело. Весело, конечно. Весело! Фух. О, офигеть, конечно. Все, ха-ха, лысые. Ой, сын Как отсюда можно было выйти? Вообще это... А, вот он, конец был. Ха, конец был близок. Ты вообще псих. Ты кто такой? Ну, я считаю, мы вышли, мы выиграли, все. Мы, мы прошли, бедная моя броня. Честное слово, ребята. Где... Это мини-бар. Это мини-бар. Это наши русские мини-бары. Кому что, кому что, Вася? Мне ничего, пожалуй. Мне, мне ничего. Конечно, под конец правильно. Под конец а надо жить, крючами пощить-то. Еху ес. А зачем я туда лезу? Я не знаю, честно. Зачем я сюда лезу? А, ага. Еху, зарашу. А, вот так вот. Я беру эксмент. А, ну, окей, наверное. Короче. Короче, я думаю, вы поняли, кто я. Вс, мы прошли эту небесную башню испытаний. Все. Мы окончили эту игру. Всем спасибо за внимание. С вами был я. Сказы Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.